Сегодня у нас обзор новенького кайта по Smile Смайл 12 квадратных метров. Сейчас будем это дело распаковывать. Мы пытались писать видео прямо на споте, но ветер постоянно задувает в микрофон и, в общем, ничего не слышно. Поэтому буду писать звук прямо поверх. Мне удалось покататься на Смайле зимой и летом в разных размерах, в разных условиях, на восьмерке и на двенашке. По сути, это универсальный фрирайдный парафойл, он просто в управлении и прощает большое количество ошибок. Я выделил два основных направления, в которых Смайл показывает себя с лучшей стороны. Первое – это зимний кайтинг для уверенно катающихся любителей, которые еще не попробовали парафойлы и присматриваются с чего бы начать. Смайл, в отличие от спортивных моделей, значительно легче в управлении, не так залетает за голову, имеет равномерную тягу в ветровом окне, не дергает и прекрасно справляется с порывами. Кайт хорошо ведет себя в прыжках, мягко приземляет, но все же он менее мощный, чем, например, Октан. Второе ⁇ это летний кайтинг. На воде Смайл очень понравится любителям покататься на гидрофойле, которые хотят расширить ветровой диапазон и добавить в катание легкости, присущие парафойлом. Верхняя сторона крыла сшита из ткани Доминика, силиконовая пропитка которой позволяет кайту чуть лучше отлипать от воды, что значительно облегчает перезапуск. И самое главное, этот кайт довольно сложно запутать. За все время катания мне не удалось уронить кайт так, чтобы пришлось выходить на берег. Пару раз даже удавалось распутывать бантик. Думаю, что устойчивость к запутываниям достигается за счет большей арочности, не характерной для парафойлов. Отдельно хочу отметить смайл в размере 8 квадратных метров. Кайт имеет поразительную мягкость и стабильность в сильный руанный ветер. С начала летнего сезона этот кайт стал моим фаворитом, особенно при движении вниз по ветру на гидрофойле. Про кайт практически забываешь, он великолепно дрейфует. Из минусов нужно отметить, что Смайл не очень подходит для совсем слабого ветра. Конечно, мне удавалось выскочить на крыло в 3-4 метра в секунду, но при небольшом ослаблении не покидало ощущение, что в точку старта я уже не вернусь. Смайл – это удачная модель парафойла для тех, кто хочет просто получать удовольствие от серфинга в любое время года.